Палочки еще, тебе палочки not... вот винную делают под этот. Pain and glory I'm moving like an orb Fuck stress get possessed by me Behold of uh, this true spirit I'm, I'm I'm real game ain't no interference Y'all hearing the shit that I say Spray it not a fragrance Wide vision cause I'm Asian But nothing soft like them things When the top is off Hold up I'm, I'm a perv how I play with words Haters put your teeth in the curb then bite it Giant ready like a jab to the face But ain't no cheap shots Fuck what you think I'm classic Hotter than the water on the fire Haters tryna grab my style without a pair of pliers Y'all liars, check the metaphors, so hot. Now let it boil down the earth like a whip. On, on, on them top calls, now applause. I'm the landlord, you get evicted. Hood in my veins, here, sickening. Ridiculous, nasty like licorice. Moving, no lines, keep quiet. Killers moving, silence. Bills piling, stuck between the road and the island. While I'm sipping on a henny, driving. Fuck it, I'm a survivor. Go to see me as a product. Never judge a book by its cover. You don't see a knowledge. Be a leader, never follow. Fuck the devil, I'ma see tomorrow. Living for my kids, death is hard to swallow. But I ain't trying to be a role model. But I'ma leave you with a blueprint. Whatever make sense go make dollars living you learn hating is pure garbage because at the moment you crash your soul becomes salvage double, double double l's hold up Я желаю, дамы и господа, доблаголит да к нам Господь, с вами Джон Клюкер. И Грибобас. Пришли с Грибобасом проведать наше местечко. Определиться, чем будем заниматься дальше. Угу. Сегодня праздник, 14 октября. Какой праздник, Грибобас? Покров. Как правильно он называется? Не знаю. Покров кисвятой Богородицы. Ага, понял. всех с праздником с праздником всех не а? а чтобы посполоснуть кружку? ну сейчас мы короче этот сделали место под костер уборкой позанимались там всяких лампы убирали определились, чем будем заниматься сейчас темнеет рано уже где-то пол. 16.30 по Москве темнеет у нас уже Вот Работы еще много Много, да а, Работы много еще Так Позади нас временка временная Ну, мы там, короче с, Собираемся это Ну, временное жилище Мы как-то в прошлый раз Кто следит, говорили А сейчас колбаски пожарим, да домой Да домой пойдем Да. Прогулялись свежим воздухом, подышали Ну А там хорошо режет вот, В конце, да? Вот уже нормально режет вас никаких сны то не снились? Пока нет ничего. Грибовас снов никаких не снилось ничего. Да. Ничего вам не расскажет. Да. Чай у нас в термосе с это со сгущенкой. Mm. Чай у нас готов, хватает чая. чай называется у нас чай этот как озер чай а -а -а, понятно озер чай постругал нормальная палочка? нет, так буду стругать у нас родились котятки 5 котят 5 штучек, да. Вильма родила 10 октября первый котенок родился в 21.10 я специально время засек сейчас вот посмотрите фоточки пару фоточек котяток колбаса называется украинская в укопченой категории 6, или что тут написано? Или ты не видишь? 6 6 вроде бы, да. С ГОСТом даже, представляете? У -у -у. Такая интересная, смотрите. Красиво смотрится. Обмотки, обмотки. Сейчас будем добывать электричество. Понял, Джон? Такая интересная да, грибов. Ну. ну, получается, вот как раз на пополам держись. Грибовская. Давай. Молодец, ну, да, ну почистил я. Ты просто hero. <связывая> <связывая> да грибас? Да. Грибас одну почистил, он просто hero. да <связывая> <связывая> сказал ты hero. Hero. Кто ест колбасу сейчас? В комментариях напишите, пожалуйста, hero. Браво, Джон, браво! А кто пьет чай, чтоб что в комментариях написали? Ну придумай слово какое-нибудь Ты только громче говоришь, чтоб слышно тебя было ХИТАЧИ! А кто пьет чай, пусть напишет ХИТАЧИ! Если не лень, конечно. Да, Гриббан? Да. А кто кушает жареную картошку? Давай, что кто? Кто напишет, что в комментариях? Жареную картошку? Да, да, да. С ну или лата хотя бы без сальца, просто жареную картошку. Мукачи. Мукачи! Мукачи пишите. А вот давай, Грибас. А кто сейчас пьет водку, тот пусть напишет. Тот пусть напишешь, напишет болтачи. Да, точно. Так. О, а кто сейчас ест торт? Торт. О, торт. Торт, да. Что пусть напишет? А, Грибас? Не знаю. Зрячий. Зрячий, да? Ну? ну пусть будет зрячи. Что еще можно кушать сейчас? Не-не, вот за просмотром а -а -а. нашего похода. Как ты думаешь, что может кто кушать? Не знаю я. Ну, подумай, что будет вот так делать. Ифир пьет. Кефир пьет. Да. Кто пьет кефир, пусть напишет. Писюкач. Красиво ты сказал. Тот пусть напишет писюкачи. Нормально. что еще? Ой, блин, что еще можно делать либо За просмотром наших походов. А? Пирожное есть. О, кто ест пирожное? Пусть напишет, что грибопас. Что напишет? Да-да-да. Мутакачи. Там этого слова не было, не повторил ты? Нет. Не было, да? Нет. Еще раз повтори, как? Мутакачи. Мутакачи, кто пирожное ест? Да? Да. А кто сыр ест, что пусть напишет? Сыр ест. Надо на сыр, на сыр начинать. Типа там сырокачи что-нибудь. Ну говори, что там пишет. Ну сырокачи. Пишите сырокачи. еще можно кушать за просмотр грибобас не знаю может это пельмени есть о кто есть пельмени пусть напишут грибобас может ты придумаешь ну-ка пусть напишут Со словом, пельмень надо придумать. Пельмень качи. Так а все качи, так качи, начал а все начать по номеру. Значит по номеру новому да. Так <смех> <смех> думай, думай, грибобас. Сейчас. Так. Надо какое-то окончание новое. Дождь пошел что ли? Окончание новое какое-то придумал. Ну в окончание придумать. Да. Вот такое еще можно. Пельберуси, Пельберуси, пойдет. О, кто кушает пельмени, напишите Пельберуси. Да. у нас сегодня мега шашлыки с колбасой мега да ну конечно мега смотри у меня нас... понял посмотри вот, у меня сколько колбасы ух ты мне у тоже куча поход называется мега шашлыки с колбасой да да вот кстати кто рыбу мы еще не, не пробовали то uh -huh. рыбу ест. Рыбу. Uh. Рыбу? Да. ну как грибас. Ну-ка придумай что-то. Рыбу. Рыбу. Опа. Рыба батона. Рыба батона напишите. Если рыбу кушаете. мега шашлык еще надо будет мне подвигать представляешь mm -hmm. да у нас таких не было ни разу еще да yeah. это первый раз такой шашлык и большие такие да огня мало стало mm -hmm. А вот прям рядом тут. Ага, понял? Так. Зачем ты втыкаешься? Ага. Знаешь, зачем ты втыкался? Я там. Я вот му, чтобы этот, дрова собирать. А, мне ну, тоже на дрова пособирать. Я пособираюсь. А, ладно, хорошо. Угу. Понял, Джон, давай. Во славу Божью. Ну, Буклон такой стал Ну я поджигаю, да? Uh -huh. быстро поток uh -huh. эти мелкие ветки сгорели uh -huh. Но тут вот эти вот эти крупные это, в середину спихать то загорится uh -huh. опять. Uh -huh. они видишь уже загорелись uh -huh. Время, время, три минуты шестого. Видите, какая темень сильная. Темно уже, да? Темно. палочку хорошая, да? угу видишь, эти большие загорелись ага, вижу, вижу но мои горят, между прочим, хорошо вкусно ты подогреваешься, остыла не, не, нормально теплый. не, колбасу не, пойдет, пойдет а вы, Гриб, вас в школе ходили в походы? да ну, расскажи зрителям, как вы в походы ходили. Ну сейчас же помню, Как вспомнить что-то. Мы ну, помню, когда пошли, мы, когда у нас был урок биологии, мы пошли мы поход в лес, в лес мы все взяли. Вот. А, Попа... я, а я подкину дров, чтобы тебя хорошо видели ага, Давай, ага. Рассказывай, рассказывай. Ну, сейчас. Ну, мы пошли мы за речку пошли мы, на речку пошли мы. На лыжах рудаки было, все было у нас сделано. Там пришли, место сделали, хорошее косвето жгли, покушать, надо когда-то на, на лыжах. Зимой? Зимой, да. ничего вы даете. И кушали еще там, да? Да. А что, ели? Колбаса, сало было, хлеб было Там всякие там были, там много там было. Печенье были, торты были. Там чай, кофе, какао. А как беру? так торты в поход берут? Ты что, А вот брали мы торты за собой. Да. да тогда было у нас. Такие маленькие торты были такие маленькие были. А как вы их несли-то? В рулике. Они не помялись, ничего? Нет, нормально. Они же этот, трясутся все развали И саму сверху несли. Саму сверху положили. Нормально было. Что-то странно как-то, блин, с тортами-то. Мне аж не верится, грибоба А не заливаешь ли ты нам тут? А, да нет, не заливаю. А как торт назывался? Ну я же не помню Торт не помню Браво Берите с собой походы торты Да, Грибобас Это как-то я не доверяю тебе насчет тортов-то Ну признайся, что врешь Грибобас Не, не врешь? Mm. Нифига ты даешь. Вот сам сам представь, как торт, он же мягкий, во-первых, как его нести-то? Ты чё? Идешь. Вот смотри, вот мы шли, no. это трясешься там, всякие эти там. Можешь упасть даже. Ну mm да. -hmm. И все, и он там с смятку все превратится. Ну no, не падал, нормально же они. <laughs> кто они? Люди кто? А? Люди! Люди, да? Да. Котор... Которые несут торты, да? <решит> Дорогие друзья, напишите в комментах, кто в походы торты берет, блин. Не, можно знаешь, какие взяли? Какие? Тверденькие такие, типа вафельные, да? Угу. А вы какой брали? Ну, я не буду, Ты... не буду, я уже помню уже что ли. Понятно, понятно. Это давно было, я уже забыл. Что. Да. Не, а вот если мы возьмем в торт, ты донесешь его, не развалится он у тебя? Не знаю. Не будем брать тогда? Нет. А. Джон, я наелся, но чтобы сам еще осталось. Ну, Нади он да, оставь. А где бы куля Давай тоже ей. Или.. Дома хочешь съешь Да, давай, дома съем А мы что можно положить ее? Ой, я не знаю, в лук он влезет Лук туда и с луком вместе завяжи Вон, видишь, пакетик? Да, да, да да. -да. Смотри, не рассып лук Ага Подкладывай и завяжи угу. Сейчас вот дорогие друзья представляете мега шашлык даже не осилили мы с грибобасом mm -hmm. я на Димацути 5 кусочков оставил а у грибобаса кстати больше кусков остался. Mm -hmm. у тебя сколько кусков? у 8-9 ну все дорогие друзья спасибо за внимание все на этом хиро уже все на этом конец видите уже и костер Почти не светит. Либо скажи пока-пока. Пока-пока. Все, всем счастливо. Пока-пока. Мы до дому, до хаты. Собираемся и домой. Все, пока-пока.